Айда пошли, айда. Илья выходи Два дня не выводил. Мило у нас. И очень холодно, как-то вчера было. Ай да, айда, айда, пошли. Ай, задуло. Все задуло. Че там? Красота. На улице. Красота. Солнышко. Тепло. Айда, айда, айда, айда, айда, яра, айда. И ко мне, ко мне, айда. Чего ты? Все новое, страшно что ли? Боится чего-то куда-то вот на переметы в конец огорода смотрит, формы причудливые они, да? Ворон тоже все новое пугается даже сейчас ему уже 8 лет, Заезжаем, заезжая тюк по-другому лежит в огород вечером он его замечает и настороженно к нему относится да? А сейчас скажи все, тут все скажи новое Тут вот такая у нас уже дружба с ней идет не совсем конечно дружба но гораздо уже лучше спокойнее чем были сарайки только не хочет ловиться никак а так то уже мы все почти подружились уже подружились скоро ездить уже будем да веревку все равно одеваю удавкой на шею и через недоуздок продергиваю Через сюда, что у нее замечал, нет, нет, пытается все равно куда-то стартануть, когда ходит одна и скучно становится. Ну чё все? Будем бегать или сейчас ты не будешь бегать, раз всего боишься? Не, на эту то сторону не надо. Яр. Хорошо. Сейчас тропинку натопчем Айда ко мне Ну-ка, айда ко мне Айда ко мне, айда Айда ко мне, айда, айда Айда, айда, айда, айда, айда ко мне, айда Айда, ну, ну, что ты такая? Ч ты такая неспокойная, Что такое? А? Что такое, такое неспокойная? Шарахается от колеса. Да я же тебя удержу, Яра. Ну-ка ко мне, Айда. Иди ко мне. Ч ко мне, Айда? Че ко мне? Чего ко мне идёт? Чего ко мне айда? Айда, айда? айда, Ну и чё мы, и чё мы? На тебя сейчас садиться что ли надо? А? Я же сейчас могу сесть. Сейчас уздечку одену и сяду тогда. Ну чё ты? Чё ты выделываешься? Всё, тропинку протоптали раз Теперь успокоилась Догоню, догоню, догоню, Яра, догоню Ашва! Дрр. Фу, я набегался. Эй, ко мне. Эй, ко мне. Ай, да. Ай, да. Ай, давай, давай, Ну, ай, да. Вс, манят. Манят. Что тебе незнакомо тут на дымы эти незнакомые. А? Яра. Яра, красавица он как-то вот так вот надо ездить верхом уже а в лесу в лесу то мы еще не поедем в лес там березы густо растут а по полю сильно неудобно даже уже ворону ходить неудобно, не говоря уже на это, если побежать. Да? Да, красавица? Ой, ты красавица, ой, ты красавица. Вот такая у нас, в общем, с ней любовь. Всем пока. А мы еще будем бегать. Да, Яра? Женя, это жизнь это вперед вот так вот ко мне айда айда айда ко мне айда выйде ко мне айда Стой, стой, стой, стой. стой. Поехали. Ну все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все. Все, подружились? Подружились.